Камнями. Также Elements 5 – это панамская компания, и Панама – это страна с растущей экономикой на протяжении более десятка лет. Это очень важный фактор, на который я рекомендую каждому человеку обратить внимание. И законы данного государства гарантируют безопасность активов. И это экономическая система, которая ведет к финансовой надежности. Здесь вы можете видеть документ, собственно, панамской регистрации. Как работает компания? Все очень просто и понятно. Есть панамская ювелирная компания, и она соединяет Elements Five и поставщиков. То есть Elements 5 занимается э, и формирует рынок спроса, сбыта, и, собственно, реализуют свои продукты через комьюнити. А поставщики э, предоставляют компании эксклюзивные контракты с интересной низкой ценой на рынке. Эксклюзивные контракты могут заключить не все компании. Их могут заключать только те, кто выполняет определенный ежемесячный либо ежеквартальный объем закупок. И бриллиант по большим закупкам – Обходится компании в себестоимости 800 долларов. Моасанит, собственно, в себестоимости 200 долларов, а цена их на витрине за бриллиант будет 10 тысяч долларов, а за 2 2000 долларов. Такую себестоимость, друзья, могут получить только... Компании, которые выполняет определенные условия перед поставщиками. Малому и среднему бизнесу такие э, цены для закупки просто недоступны. Друзья, ссылка на регистрацию находится в описании под этим видео. Более того, после регистрации вы получаете сразу 20 долларов абсолютно бесплатно, далее 52 доллара. Сделайте регистрацию прямо сейчас. Первая очень крутая услуга, о которой мы сегодня будем говорить и разбирать, это кэшбэк. Здесь вы можете получать еженедельный, ежемесячный кэшбэк от ваших покупок. И также компания предоставляет партнерскую программу и премию, с которой мы также сегодня ознакомимся. Если взять дорожную карту уже на 2023 год, то в начале 2023 года будет запуск стартовой программы лидера и ювелирных сетов. Также компания масштабируется в Арабских Эмиратах, в Европе, в Азии, в Латинской Америке, Африке и Австралии. Вы можете это наблюдать по нашему чату, где каждый день люди пишут на разных языках, делятся своими отзывами и э, делятся информацией о компании. Также э, будет запуск ювелирного маркетплейса и NFT коллекций. Это очень э, интересная штука. Рекомендую наблюдать за новостями, компаниями и также быть в тренде, как Elements 5. И интересно, что будет формирование региональных представителей и амбассадоров платформы. Как Elements 5 формирует собственный рынок сбыта. Во-первых, это продажи и дистрибьюция ювелирных камней. Да? Это запуск новой программы, это формирование региональных представителей, а также дополнительные выгоды для комьюнити. Запуск авторских ювелирных брендов на разных рынках – это тоже очень важная стратегия, которая пополняет копилку возможностей Elements 5, и концепция предусматривает открытие уникальных брендов в таких регионах, как Европа, Латинская Америка, Азия, Африка, Австралия и также арабские страны. У каждой страны есть свой определенный вкус, у разный менталитет, различная история, поэтому в, во всех уголках этого мира будут различные и крутые, ювелирные бренды от Elements 5. И также будет модернизация в ювелирные и цифровые еще технологии NFT. Как работает... Друзья, ссылка на регистрацию находится в описании под этим видео. Обязательно проходите только официальную регистрацию, только по ссылке под этим видео. Это важно, потому что только по той ссылке вы можете получить сразу 20 долларов, даже без вложений. Далее 52 доллара вы сможете вывести и заработать без вложений. Ссылочка в описании. Вот ваши покупки. То есть купили бриллиант на 10 тысяч долларов. И каждую неделю получаете либо 3%, либо раз в месяц 17%. Бонусная программа по Moosanit а, интереснее. И здесь вы можете за свою покупку получить а, кэшбэк в неделю 5% и ежемесячный кэшбэк 30%. Также напоминаю, что все ваши покупки а, приносят вам кэшбэк 1 год. То есть 52 недели, 12 месяцев вы получаете постоянный кэшбэк от ваших покупок. Но это еще не все. Также вы получаете дополнительные правила и особенности покупки. Вы получаете договор, сотрудничество с компанией и покупателем, сертификацию продукта согласно стандартам, также вы получаете индивидуальную кэшбэк-стратегию и специальное предложение «Камень в изделии». Давайте же посмотрим, в какие страны, в какие точки мира компания отправляет и формирует комьюнити. Ответ очень простой. Любую страну, которую вы возьмете на земном шаре, компания осуществляет туда доставку. Здесь вы на этом слайде вы видите партнеров компании, которые, собственно, и помогают ей в реализации всей продукции. Теперь перейдем к новогодним праздникам подарком к различным акциям. Друзья, ссылка на регистрацию в компанию Elements five находится в описании под этим видео. Обязательно проходите только официальную регистрацию по ссылке в описании и получайте 20 долларов без вложений. И далее 52 доллара вы сможете вывести без вложений. Только по официальной ссылке, которая находится в описании под этим видео. Делайте это прямо сейчас, потому что места ограничены. Почте. И с первого октября по 25 ноября более трех тысяч клиентов в 52 странах получили данные подарки от компании и акция еще действует. То есть прямо после этой онлайн-встречи вы сможете пройти простую регистрацию, сделать покупку и уже э, ожидать доставку своего изделия к себе домой. Также, если вы делаете покупку от 200 долларов и выше, вы получаете колье с Муассанита. Также, если вы сделали покупку уже в прошлом месяце, вы можете сделать э, в этом месяце покупку x 2 то есть в два раза больше, и также участвовать э, в этой акции. И посмотрите, друзья, собственно, что я и говорил, отзывы различных людей. Я, когда захожу в чат, стабильно, нет не было ни одной недели, когда люди не поделились своими эмоциями, не поделились своими подарками. Вы посмотрите на комментарии этих прекрасных счастливец, обладательниц подарков различных. Кто-то получил колье, кто-то получил кольца. И это еще не все подарки от компании. Я рекомендую в конце презентации взять телефон и записать все акции для того, чтобы понять, в какой именно сегодня вы будете участвовать и не упустить возможность стать счастливчиком. Итак, по поводу еще подарков, что я хочу дополнить, это то, что если вы делаете покупку от 100, до 499 долларов вы дополнительно участвуете в розыгрыше 14 айфона. Если вы сейчас делаете покупку от 500 долларов и выше, вы участвуете в розыгрыше айфона Pro Max. И самое интересное, что победитель будет не один, а в каждой категории их будет по 3 человека. И это очень круто, друзья. Если вы уже участвуете в этой акции и пришли на этот вебинар, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Также Elements 5 это очень комфортный... Друзья, ссылка на регистрацию для того, чтобы забрать абсолютно все подарки компании... и забрать деньги даже без вложений, находится в описании под этим видео. Также... Проходите только официальную регистрацию в компанию Elements 5. Ссылочка находится в описании под этим роликом сразу же. Прямо сейчас зарегистрируйтесь. И заберите сразу 20 долларов, и далее 52 доллара вы сможете вывести без вложений. Бизнес просто шикарный. Айфон можно выиграть абсолютно без проблем. Или забрать 3200 долларов. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас. Ссылка в описании. ...кетинговая часть, где вы можете получать дополнительные бонусы за развитие компаний. Но на эту тему мы с вами поговорим завтра на отдельной онлайн-встрече. Давайте... Рассмотрим еще одну акцию, это подарок за регистрацию. Все э, желающие, кто сделает регистрацию в компании, получают очень крутой стартовый подарок для того, чтобы ознакомиться, как работает компания. То есть для многих новичков э, это позволяет узнать. Как работает, как сделать ввод и вывод средств, как зарегистрироваться в личном кабинете, как ознакомиться с деятельностью компании. Это очень хороший старт абсолютно для всех людей. Здесь после регистрации вы получаете бонусом 20 долларов на свой счет, которые в течение года будут приносить вам доллар в неделю. И за регистрацию по факту за весь год вы получите 52 доллара. Для того, чтобы участвовать в этой акции, вам понадобится всего лишь электронная почта, придумать пароль, поэтому сразу после этого вебинара, кто первый раз сегодня сюда пришел, я рекомендую обязательно взять телефон, сделать регистрацию, что это займет меньше минуты, и перед Новым годом получить такой небольшой приятный бонус. Также вы будете участвовать в розыгрыше, который уже состоялся 1 декабря. Было 5 призовых мест. 52 доллара вы получаете как бонус в течение года. И также... Давайте посмотрим, какой максимум мы можем взять от Elements 5, какую стратегию вот рекомендует сама компания. Друзья, ссылка на регистрацию находится в описании под этим видео. Обязательно регистрируйтесь прямо сейчас по официальной ссылке в описании и забирайте все призы и подарки абсолютно бесплатно. Ссылка на регистрацию в описании. Проходит месяц и на следующий месяц мы, получаем, мы делаем покупку в два раза больше, чем предыдущий, то есть, к примеру, уже на 200 долларов мы с вами получаем по почте вот такое вот красивое колье. Также Elements 5 делает презентационный тур. Сейчас он длится по Европе и 3 декабря – кто уже есть в чате, видел фотоотчет, видел презентацию офлайн, где можно было прийти пообщаться со спикерами компании, с э, ее партнерами, ознакомиться с деятельностью. И она состоялась в Польше, в Варшаве. Следующее э, мероприятие будет в Германии, поэтому у нас у всех есть отличная возможность э, после долгого карантина за 2020-2021 год прийти, пообщаться с приятными людьми, завести новые знакомства и, соответственно, начать строить э, еще один дополнительный источник дохода вместе с Elements 5. Также, друзья, хочу с вами теперь... Просто взять, пообщаться, объяснить а, некоторые моменты интересные. Возьмите сейчас в руки телефон и давайте запишем с вами все акции, которые сейчас существуют. Во-первых, за то, что вы регистрируетесь, вы уже получаете 20 долларов на свой счет покупок и в перспективе это 52 доллара дохода. Это круто, надеюсь, многие это усвоят. Далее второй бонус, который вы можете использовать, если вы делаете покупку от 100 долларов до 499, вы участвуете в акции в розыгрыше на iPhone 14. Если делаете покупку от 500 долларов и выше, вы участвуете в розыгрыше iPhone Pro Max. Теперь, также вы можете за счет своих покупок получить кольцо с мосонитом, колье с кулоном. Если вы делаете также покупку от 400 долларов и выше, вы получаете серги с муасанита. Если э, также вы делаете покупку от 800 долларов и выше, вы получаете шикарный подарок, а именно браслет. Со всеми этими акциями вы, конечно же, можете ознакомиться собственно в чате. Это третья акция была. Также для лидеров, тех, кто занимается развитием данной компании, я рекомендую сегодня проверить свой личный кабинет, потому что в компании есть промоушен, где вам нужно сделать товарооборот 10 тысяч долларов, и вы получите гарантированный приз 14 про макс. Обязательно сегодня после нашей встречи зайдите в личный кабинет и проверьте, сколько вам осталось до гарантированного приза. Так, друзья. Подготовьте, пожалуйста, также свои вопросы, которые вы сегодня хотите мне задать. Уже через пару минут мы с вами перейдем в формат «Вопрос-ответ». И, собственно, это была третья акция и четвертая вы получаете и можете накапливать звезды в компании Elements 5. Условия также есть в чате, где будет несколько победителей уже 31 декабря. Вот этот розыгрыш, друзья, совсем на носу. Вот-вот он состоится. Где 10 счастливчиков, получат, которые зарегистрируются до 30 числа, то есть еще у вас есть два дня, получат приз 100 долларов. Пять победителей среди тех, кто создаст одну звезду, получат приз 200 долларов. Пять победителей, которые сделают две звезды, получат подарок 300 долларов. Пять победителей, которые сделают три звезды, подарок 400 долларов. И 5 победителей, которые создаст 4 звезды, подарок 500 долларов и последний, самый крутой приз в тысячу долларов, получат 5 победителей среди тех, кто создаст 5 звезд. Это четвертая акция, которую вы можете использовать помимо получения кэшбэка. То есть кэшбэк – это основа компании, самая крутая услуга, которой мы можем пользоваться сразу после регистрации все остальные э, все остальные акции зависят от определенных условий очень простых и довольно таки выполнимых на моем примере давайте разберем чтобы всем было понятно к примеру я делаю покупку Муассанита э, на одну тысячу долларов и выбираю кэшбэк ежемесячный 1 числа Каждого месяца я получаю 300 долларов кэшбэк. За весь год, если вы посчитаете, это будет 3600 долларов дохода от того, что я потратил деньги в Elements 5. Также я участвую в розыгрыше на 14 Pro Max. Также я использую э, промоушен со звездами. Могу и его использовать. Также я могу строить комьюнити, помогать в развитии компании. И если я не люблю э, участвовать в розыгрышах, я не верю в удачу, возможно, немножко в себе сомневаюсь, я могу сделать товарооборот 10 тысяч долларов и гарантированно получить его. Но, друзья, что хочу сказать, обязательно э, на предновогодние праздники всегда такая хорошая атмосфера И вы можете испытать свое чудо, испытать свое счастье. Возможно, именно вы войдете в список тех счастливчиков, которые будут озвучены вот-вот уже совсем скоро. Друзья, если у вас возникают какие-то вопросы, уже можете писать их в чат. Если вы не можете найти кнопку «чат», Внизу нажмите справа внизу на три точки. И... Друзья, ссылка на регистрацию в компанию Elements Five находится в описании под этим видео. Только проходите официальную регистрацию. Ссылочка находится в описании под этим роликом. Более того, прямо сейчас пройдите регистрацию и вы получаете 20 долларов сразу и 52 доллара постепенно вы сможете вывести это 100 процентов даже без вложений друзья 3200 вы можете выиграть на новый год если вы не понимаете о чем сейчас идет речь просто пройдите регистрацию и пригласите максимальное количество людей по той ссылке которая находится в описании под этим роликом если что непонятно или есть какие-то вопросы, друзья, все инструкции есть тоже в описании под этим видео. А вопросы, если остаются у вас, задавайте в комментариях. Прямо сейчас мы отвечаем крайне быстро. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал и продолжаем работать. Задавать вопросы. Если по акциям, тоже по условиям что-то было непонятно, пишите. Будем с вами разбирать. Также я хочу напомнить, что 12 января уже состоится офлайн презентация в Германии, в Берлине. Кто проживает там, возможно, у кого есть знакомые, которые сейчас находятся в Берлине, можете их приглашать, присоединиться в комьюнити Elements 5, прийти на презентацию, пообщаться, познакомиться ближе с компанией, и, соответственно, так вы сможете увеличить свой доход. И напоминаю, что завтра примерно в то же время у нас с вами состоится школа по маркетингу, где мы разберем несколько стратегий, где мы разберем маркетинг Elements Five, его посчитаем и, соответственно, разберем, какие еще дополнительные вознаграждения от компании получает абсолютно любой человек, которому интересно развиваться в данном направлении. Также, друзья, хочу задать вопрос еще один в чат, такой интересный. Напишите, пожалуйста, сколько месяцев да, вы уже сотрудничаете с компанией. Для того, чтобы понимать, кто сегодня пришел первый раз, кто сегодня э, уже не первый раз приходит на данное мероприятие, напишите, сколько месяцев вы сотрудничаете с компанией Elements 5. Так, вижу Алина с первого дня. Вероника, только первый месяц. Атерины Ирины три месяца сотрудничества. Отлично. Что нам очень важно с вами подчеркнуть? Первое, это что вам обязательно нужно после этого мероприятия зарегистрироваться для того чтобы получить бонус 20 долларов для того чтобы начать разбираться как работает данная компания и э, наблюдать за развитием потому что э, после нового года даже перед перед новым годом обязательно загадайте желание чтобы в новом году с чистого листа начать э, свой жизненный путь, да, записать какие-то цели, записать какие-то мечты. И мое мнение, друзья, что 90% наших мечт, наших целей можно реализовать с помощью увеличения своего дохода. Собственно, это можно делать в компании Elements 5, и компания предоставляет нам для этого все инструменты, предоставляет крутые акции, и, соответственно, после новогодних праздников вы уже по почте получите свои подарки, если прямо сегодня сделаете покупки. Так, вижу также Елена, с половиной месяца, пользователь Zoom, сентября. Отлично, отлично, вижу, друзья. То есть, в принципе, вижу, что приходят большинство новичков, но и ребята, которые получают кэшбэк несколько месяцев, также приходят на мероприятие, чтобы узнать последние новости. Теперь, друзья, что хочу сказать на прощание. Я желаю всем хорошего Нового года. Мы с вами еще завтра встретимся. У вас есть возможность пригласить как можно больше партнеров завтра на обучение по маркетингу. Готовимся к новогодним праздникам, ждем розыгрыша, ждем заветных дат. Будет очень много победителей в компании Elements 5. На связи был Данил. Всем с наступающим Новым годом и пока-пока. Да, друзья ссылка на регистрацию находится в описании под этим видео пройдите обязательно только официальную регистрацию по ссылке в описании и получите все призы в том числе 20 долларов сразу и 52 доллара без вложений вы получите постепенно сто процентов но регистрироваться вы должны только по ссылке в описании под этим видео если у вас остались вопросы и вы не знаете как здесь зарабатывать пишите в комментариях прямо сейчас все ссылки все инструкции находятся в описании под этим роликом. Заработают абсолютно все. Но зарегистрироваться и забрать без вложения деньги вы должны прямо сейчас. Для того, чтобы получить iPhone или 3-200 долларов, вы должны привести максимальное количество друзей, знакомых и тоже зарегистрировать по ссылке в описании под этим видео. Все, друзья, подписывайтесь на наш канал, на наш телеграм-канал. Все инструкции, все ссылки, все в описании под этим роликом. Удачи вам, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Заработаем 100% в компании Elements 5. Все ссылки в описании под этим видео.